Я хочу гулять! <реш> Сыр! <реш> Я хочу играть! Папа спит! Я разбужу папу! Я хочу спать! Я хочу спать! Я буду спать. Я за водой. Папа, папа, папа, проснись. Я сейчас вернусь. Разбужу тебя. <мел> я помогу тебе. Сейчас я тебя разбужу. Папа опять уснул, я пойду чинить стул Папа проснулся, мы будем играть